Приветствую вас, зрители канала GreenMate Pro. Итак, пицца. Готовить мы ее будем из двух видов муки. Это мука первого сорта. Это белая мука, и из муки цельно смолотой. Чтобы получить цельносмолотую муку, мы будем использовать мельницу. Занятия не из легких, но весьма интересное. Чтобы заполучить Вкусный хлеб, надо потрудиться. Итак, установили мельницу. Насыпаем зерно пшеницы. Пшеницу мы используем органическую, выращенную без применения какой-либо химии при выращивании. И при хранении, кстати. И вот здесь, между двух камушков, зерно перетирается в муку. Помол а можно выставить покрупнее, помельче, кому как нравится. Кстати, чем грубее у вас мука для вашего цельнозернового хлеба, тем меньше в ней гликемический индекс. Это диабетикам на заметку. Ну вот, понемногу-понемногу. Свежесмолотая мука – залог самого вкусного хлеба. Имейте это в виду. Замечательная. Еще теплая, цельно смолотая мука. Главный компонент нашего хлеба. Сейчас задача наша – замесить тесто для пиццы. Мы хотели бы сделать пиццу максимально полезную. То есть мы будем использовать его и цельно смолотую муку. И, значит, сейчас мы просто смешиваем опару, воду и муку. В тесто мы обязательно добавим оливковое масло для того, чтобы оно было эластичным. Мы постараемся вымесить довольно-таки влажное тесто для пиццы, но цельно смолотая мука придаст ему ну, такую, в общем полезность. Нам нужна посуда для того, чтобы поставить опару, нам нужно, конечно же, весы и оливковое масло, немного соли, ну и, как я уже говорил, мука. Отмеряем необходимое количество муки. Также насыпаем муку, которую мы смелили в нашей ручной мельнице. Муку нам необходимо просеять. Делаем на закваске. Для этого нужно поставить опару. Для изготовления опары мы используем пшеничную закваску. Закваску мы берем зрелую. Мы заранее достали ее из холодильника. Она очень приятно пахнет и имеет такую пористость. Но это такой сигнал к тому, что можно ее использовать. Закваски нужно совсем немного, 10-20 грамм. Ну, достаточно. Далее наливаем воды. И перемешиваем. Стараемся тщательно распределить закваску в массе воды. Все смешиваем и добавляем много муки. Муки нужно совсем немного, нам необходимо получить вот ну, такую негустую массу, сметанообразную. Теперь это нужно закрыть пленкой, ну или, как в нашем случае, полотенцем. А теперь ждем приблизительно 10-13 часов. Итак, наша опара готова, сейчас будем замешивать тесто. Для этого нам нужно смешать опару, воду, оставшуюся муку. Ну и в процессе мы добавим туда оливковое масло и немного соли. Вымесив 5-7 минут, добавим в тесто соль. И продолжаем замес. И теперь вымешиваем до эластичной, такой однородной массы. Тесто должно быть эластичным, однородным и глянцевым на вид. А теперь потихоньку тонкой струйкой вливаем масло. Не спешите выливать все масло, сначала вылейте половинку. И вторая часть. Тесто вымесилось. Сейчас мы его вынем и отправим на расстойку. Немного смажем посудину, в которой будет тесто растаиваться. и вынимаем наше тесто. Тесто должно быть эластичным, но при этом довольно-таки высокой влажности. Если вы вымесили все правильно, то пусть вам не кажется, что тесто у вас жидковато. Готово. Отправляем теплое место ну, часа на три. Ну что ж, прошло немного времени, ну, приблизительно три с половиной часа. Мы видим, что тесто наше, в общем-то, очень неплохо подошло. Вот э, Наша задача сейчас вывалить на стол и сделать первую обминку. Э, тесто очень высокой влажности, поэтому не стесняйтесь использовать большое количество муки. то мы посыпали цельно зерновой тоже, цельно с мукой. Дальше нашу заготовку мы просто складываем несколько раз. Таким образом обваливаем ее в муке, создаем некоторое натяжение, добавляем муки. Так как заготовка наша, в общем-то, довольно-таки большая для одной пиццы, мы ее будем делить. Пожалуй, разделим ее на четыре части. Так, замечательно. Посыпаем муки. Не стесняйтесь подсыпать муки. Мука цельно смолотая, прекрасно забирает лишнюю влагу. Теперь данные заготовки нам нужно немного подкатать. И оставим их немного отдышаться минут на 15. Значит, для того, чтобы испечь пиццу, мы положили в печь пекарский камень. Он прекрасно держит температуру и выполняет функцию пода большой печи. Значит, Камень необходимо разогреть. Мы заранее включили печь и греем его до очень высокой температуры. Приблизительно 250 градусов. Приготовили начинку для пиццы. Ну, взяли все, что в доме есть у нас на сегодняшний момент. Это немного помидор, немного сыра, какие-то специи, оливковое масло. Ну, сколько хватит, остальное лепешечки сделаем какие-нибудь. Итак, у нас нагрелась печь, наше тесто немного отдохнуло. Начинаем работать с нашими заготовками. Кстати, приготовьте обязательно какое-то подобие лопаты. Это может быть какая-то тарелка большая, плоская, или, вот как в нашем случае, разделочная доска, потому что каждую пиццу или что вы будете делать с вам придется так сажать в печь. Или если у вас есть лопата для печи, это вообще очень круто. Наша задача – сформовать пиццу. Другими словами, нам нужно выгнать воздух от центра к краям чем мы сейчас и займемся делаем это пальцами формируя такой своеобразный бортик Выдавливаем воздух к краям заготовки вот переносим это на лопату В нашу импровизированную лопату лопата не такая у нас большая но ничего формируем борта ага, слезает хорошо ну и теперь наполнение смажем оливковым маслом совсем немного вообще наполнение пиццы это исключительно все по вашему желанию и возможностям у кого что есть положили помидоры Теперь немного сыра. Знаете, я бы сыпал бы сначала специй, немножко перца и немножко базилика. Кто-то борта присыпает мукой крупного помола или мантой. Очень важно ловким движением руки сместить пиццу с лопаты на камень. Тем временем быстро приступаем к формовке следующей пиццы, потому что время выпекания пролетит моментально. У нас должен быть готов следующий, следующий продукт. Сейчас просим удалиться от экранов всех сторонников Сильно правильного и здорового питания, потому что нам перепал немножко колбасы. Есть отдельные любители, которые хотят положить ее на следующую пиццу. Будет у нас одна и колбасная пицца. Через 10 минут вынимайте пиццу, пока у вас не сгорел сыр. Из начинок у нас остался только сыр, поэтому включаем фантазию, делаем ну какие-то лепешки оливковое масло, немного специй, ну и посыпали сыром. Ну что, давайте попробуем. Открываю маленький секрет. Когда вы делаете несколько пиц, то последняя всегда будет чуть лучше, потому что тесто лежит и еще продолжает подходить. Я не знаю, можно ли говорить о вкусе теста. Наверное, все-таки вкус пицы зависит от того, что вы в нее положили. Ну, наверное, сейчас мы выключим камеру, я буду ее есть, есть, есть есть и есть. Выключайте.